Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня я вас угощу настоящими американскими печеньями с шоколадной крошкой – кукис. Это мой любимый рецепт. Печенья получаются рассыпчатыми и хрустящими, и очень красивыми. А в качестве начинки я использую не только шоколад. В этом видео я вам расскажу, что именно. Чтобы не пропустить следующий рецепт, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Начнем с того, что размягченное сливочное масло перетрем с сахаром, яйцами, жидкой ванилью до однородной консистенции. Вслед идет щепотка соли, мука и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Оно получается не очень жесткое. Добавляем кусочки шоколада. Черного или молочного решайте сами. Как следует, вмешиваем его в тесто. Вот оно и готово. Очень удобно лепить шарики вот такой ложкой для мороженого. Но можно обойтись и обыкновенной. Я использовала половину приготовленного теста, а во вторую половину закину порошок какао и хорошенько размешаю. Это будут шоколадные кукисы, они тоже очень вкусные. Но самые мои любимые – это печенье с кусочками соленой карамели. У них неповторимо сладко-соленый сливочный вкус. Использовать можно и риски мягких сортов. Выпекать при температуре 180 градусов 10 минут. С пылу с жару печенье слишком мягкое, даем ему остыть минут 10 и садимся пить чай. Еще эти печенье хороши тем, что хранятся 3-4 дня не черствея, но столько времени они у вас не задержатся. Так что пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, ваши отзывы и мнения мне интересны. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!